Всем привет! В сегодняшнем видеоуроке я расскажу, как создавать 3D эффекты, эффекты для текста с помощью смарт-объектов. Урок очень простой, уходит на это буквально пару минут, чтобы подобный 3D эффект для текста. И сейчас расскажу, как это сделать. Для начала нам нужно скачать данный эффект. Они из готовых решениях, скачиваются бесплатно, несплатно есть бесплатные варианты. Я буду использовать сегодня способ скачивания сайта graphicsburger.com Еще несколько ссылок я приложу к описанию к этому видео. Вы можете зайти и бесплатно скачать любой эффект. И использовать их в своих проектах. Я уже скачал пару эффектов, один из них Livebox и такой вот смелый 3 эффект для текста. Перейдем в программу Photoshop. Откроем данный эффект, файл открыть, они у нас в формате PSD, я их сохранил отдельно в папку, начнем вот с этого эффекта. Открывается у нас как обычный PSD файл, имеет слои также. Суть данного способа в том, что у нас есть готовые, готовая папка с эффектами и смарт-объект. У нас имеет галочку, вернее ярлык смарт-объекта. И папка с этими эффектами накладывается сверху. Чтобы изменить данный текст, нажимаем дважды на слой со смарт-объектом. У нас скрывается в новой вкладке. И просто выбираем инструмент текст и редактируем его. Напишем наш текст, например, блок, выбираем шрифт, подходящий нам, сделаю чуть пожирнее, уберу чуть-чуть интервал и просто нажимаем Ctrl-S, Ctrl-S, и здесь у нас конечно, поменяется также текст. Принцип тот же, что и при использовании смарт-объектов. Создание макапов. Идет загрузка. Все, эффекты у нас сейчас применится. Немножко нужно подождать. Готово. Также можно сделать небольшой наклон, как у меня в аватарке блоге. Для этого выделяем наш текст. Здесь во вкладке выбираем данную папку. Ой, не туда. Вернее, вот, вот эту папку. И задаем стиль. Дугой. Чуть-чуть убираем его. Нажимаем ОК. И Ctrl-S сохраняем. Немного подождем. И здесь у нас тоже применяется тот же эффект. Как вы видите, это очень просто. Не занимает совсем много времени. Можно, конечно, заморочиться. Используем 3D. Эти эффекты можно создавать вручную, но это очень-очень долго. Сейчас покажу еще на одном примере. Также открываем наш эффект. Эффект Lightbox. И здесь мы можем сделать то же самое. Находим слой э, со смарт-объектом. Два защелкиваем левой клавишей мыши. Меняем текст на слой. Выберу шрифт. Нижний сделаю чуть поменьше, выделяю его и уменьшаю размер. И сделаю меньший межсоточный интервал. Здесь и здесь, сделаю их ближе к другу. Готово. Нажимаем Ctrl-S, ждем пока применится эффекты. Все. Буквально пару кликов мы получаем вот такой вот симпатичный эффект для вашего проекта. Здесь можно менять фон вас поменять, требуется. Можно перенести без фона на, на ваш проект и так далее. Тут уже все зависит от вашей фантазии. На этом видеоурок закончен. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, также на блог ВКонтакте. В нем я делюсь различными обучающими материалами, а также полезными материалами для веб-дизайна и фриланса, и удаленной работы в целом. Всем спасибо, кто следит за моим блоком и до следующих видеоуроков. Пока!